Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня в очередной раз мы собрались с вами, чтобы обсудить слободневную тему, а именно лечение злокачественных новообразований молочных желез. Тема моего доклада посвящена биопсии сигнальных лимфоузлов тем методикам, которые сегодня распространены и делаются в нашей стране. Казалось бы, на эту тему уже давно все сказано. Биопсия сигнальных лимфоузлов давным, давно является стандартом лечения. Эта процедура внесена во все возможные, Рекомендации от зарубежных до отечественных. И, и тем не менее, во многих регионах нашей страны, во многих клиниках до сих пор продолжают выполнять ненужные порой колечащие операции. Где-то нет оборудования, где-то нет желания, где-то нет и того, и другого. Ну, это не нам судить. Именно поэтому понимаю, что такая. Проблема существует, мы сегодня собрались и в очередной раз обсудим эту тему. Обсудим возможные варианты выполнения биопсизии сигнальных лимфоузлов у нас в стране и поделимся своим опытом. Если окунуться немного в историю, совсем чуть-чуть, то почти в течение 100 лет плановая акселярная лимфодисекция была единственным методом установки статуса подмышечных лимфатических узлов, Ключевые события в истории этой процедуры, начиная от теории Фишера до теории Сэмюла Хейлмана, который рассматривал в целом заболевание как локальное и системное одновременно. Далее, в 1992 году, Реймон Абанес откры, открытие сигнального дозорного сторожевого лимфатического узла. Мортон, Дональд Мордан в том же году опубликовал свои первые результаты по интрооперационной биопсии сигнальных лимфатических узлов. Далее Дэвид Крейг с авторами, один из отцов-основателей данной методики, опубликовал метод использования радиоактивного изотопа при раке молочной железы. И в четвертом году Джулиану с авторами впервые опубликовал результаты по биопсии сигнальных лимфатических узлов методом метиленовой синки. Ну и самое известное исследование процедуры это исследование NCBP32. Долгое время акселярная лимфодисекция была золотым стандартом определения, вернее, стадирования региональных лимфатических узлов. Позволю вам напомнить те самые безобидные осложнения, которые, влекут за собой, которые влечут за собой аксилярная лимфодисекция. Это и развитие паутинного синдрома, и отек верхней конечности лимфидема и прочие осложнения, которые после этой процедуры. В далеком 2005 году Ассоциация Американского общества клинической онкологии АСКО внесла в рекомендации данную методику как таковую. И уже с 2005 года повсеместно эта процедура рекомендация. Чему мы научились за фактически 25 лет проведения биопсии сигнальных лимфатических узлов? Ну, Наверное, самое главное и основное – это то, что биопсия сигнальных лимфатических узлов – это безопасно. Риск локального рецидива после биопсии сигнальных лимфатических узлов равен 0,3%. Какие методики биопсии сигнальных лимфатических узлов сегодня существуют в целом? Их Некоторое количество, есть основные методики, которые используются повсеместно рутинные, так сказать, есть какие-то эксклюзивные. Я выделил основные методики, которые сегодня пользуются популярностью во всем мире, а далее расскажу про методики, которые работают у нас в стране. Так вот, один из видов методики биопсии сигнальных узлов ⁇ это использование самого простого синего красителя. Далее радиоизотопная методика, методика использования ICG навигации при биопсии сигнальных невозических узлов, использование наномагнитных частиц, но ну и комбинированная методика. Что из себя представляет методика? биопсии сигнальных лимфатических узлов с использованием такого препарата, как лимфазурин. Наиболее простая методика, когда рядом с опухолью вводится 1% раствор синего вот И в дальнейшем мы, выполняя доступ в акселярную область, визуализируем лимфатический узел, который окрасился, и удаляем его. Так это выглядит на практике. Самая простая и в то же время самая распространенная методика. Почему? Потому что тот же самый лимфозурин у нас в стране никак не зарегистрирован. Это давняя история, все они знают. Тем не менее, я позволил себе вам напомнить про это. Хотя, казалось бы, данная процедура не требует никаких дополнительных, скажем так, техник, оборудований, навыков и так далее. В целом, самое простое, как всегда, недоступных. Далее, самый распространенный метод биопсии сигнальных лимфатических узлов, который используется у нас в стране, у рутина, в том числе и в Институте онкологии имени Петрова уже долгие годы, это метод с использованием радиоизотопа. Все вы про него уже знаете, наверняка, принцип действия также, знаете, для осуществления, осуществления данной методики необходимо иметь в распоряжении лабораторию радинуклеидную, пациенты должны проходить определенные обследования на догоспитальном этапе, на дооперационном этапе за день до операции пациентка должна быть еще раз дообследована, и далее интрооперационно уже хирург с помощью специального вот этого гамма-детектора находит сигнальный лимфатический узел, который удаляется и отправляется на срочное гистологическое исследование. И данная методика требует э, слаженной работы двух специалистов. Это радиотерапевта и непосредственно хирурга. Что такое методика ICG и как часто мы используем и для чего она вообще нужна, когда есть такие методики, как, например, радиоизотопный метод и так далее. Метод ICG распространен относить, относительно, повторюсь, недавно у нас в стране, и методика заключается в том, что в ткани, в перриориалярную зону, в ткани молочной железы, по инструкции даже вену, скажем, вводят специальный раствор индоцианина зеленого, который разбавляют водой для инъекции в количестве двух кубов, и через определенное количество времени, минут, 3-4. С помощью специального лазерного датчика мы, вот, как вы видите на слайде, определяем свечение, путь, по которому этот препарат доходит до сторожевого лимфатического узла. Выполняем доступ в подмышечную область и достаем его. Сама по себе методика ICG, вообще сам этот краситель, индоционит зеленый, был впервые использован на практике, отнюдь не в клиническом, э, не в клинической практике, а в, использовали эту методику э, небезызвестные нам а не кодек э, при явлении фотоснимков. Первые, скажем, клинические данные, которые позволили использовать этот препарат э, в, в биопсии сразу в их сигналах лимфатических узлов, и были рекомендованы в 2005 год. Да и сама, если обратиться в пап и посмотреть количество публикаций по исследованию данного препарата, увидеть увидите, какая, какой разрыв, какая разница между впервые появился и до, до сегодняшних дней, какое количество публикаций мы можем созреть Впервые же сигнальные лимфатические узлы были успешно определены японскими коллегами нашими, и с, у 17-18% эти данные были обнаружены, частота обнаружения составила 94%, эти данные были опубликованы в 2005 году и позволили нам в дальнейшем точку на вооружение. Я еще раз вам покажу, как это выглядит на практике. Здесь у, на слайде присутствует аппарат, с помощью которого мы находим эти лимфоузлы. Это SPI-2000. Не обязательно, чтобы в клинической практике присутствовал именно этот аппарат. Просто когда-то давным-давно, когда нам только привезли в клинику на опробацию данный аппарат, мы пользовались им. После этого нам привозили еще некоторые аппараты, тоже неплохие. Вот, и мы пользовались им. В целом методика везде Одна и та же, вне зависимости от используемого аппарата, в пациентке периодически вводится раствор индоционина зеленого. Далее через определенное время. Мы производим разрез в факсилярной области и, как вы видите, находим сигнальный лимфатический узел, который светится. Э, свечение это мы видим с, с, при помощи используем данного аппарата и удаляем этот сигнальный лимфатический узел. Какие практические проблемы и преимущества у того или у другого метода? В целом, когда мы для использования радиоколоида, радиоизотопного метода требуется, как я уже говорил, радиоизотопная лаборатория требуется лицензия на работу. Но от опыта хирурга здесь в меньшей степени зависит, скажем так, успешность проводимой процедуры. Почему? Потому что, например, при радиоизотопной методике, когда мы выполняем доступ в подмышечную зону, мы никак не ограничены во времени. Мы, в принципе, можем, извините за слово, искать этот сигнал, лимфатический узел, столько, сколько нам потребуется, пока, в конце концов, с помощью гамма-детектора мы его не определим. Что же касается использования зеленки или, прошу прощения, ICG то здесь очень сильно в успешность процедуры зависит от опыта хирурга, потому что мы очень сильно ограничены во времени. Если не удалить вовремя и не обнаружить сигнальный лимфатический узел, то этот краситель распространяется по всей клетчатке подмышечно, и потом определить один лимфатический узел от а другого становится крайне сложно. Вот. И, в принципе, по остальным данным, эти два метода абсолютно равноценны и равнозначны в целом. Мы в свое время использовали у себя в отделении двойную маркировку сигнальных лимфатических узлов, и эти данные были опубликованы далее в журналах и в конференциях. Мы использовали маркировку и ASG-навигацию, и радиоизотопную методику, и у нас получилось так, что при двойной маркировке, используя комбинированный метод, мы получали почти стопроцентную. Чувствительность специфичность определения сигнальных лимфатических узлов. Позвольте себе напомнить, что метастазы в лимфатических узлах индикаторы выживаемости, но их удаление на выживаемость никак не влияет. Это еще в 1984 году Кейди Дирач ему принадлежат эти слова. Что мы в итоге за последние 25 лет знаем про Данную методику. Во-первых, биопсия сигнальных лимфоузлов давным-давно это стандарт. Стандарт стадирования региональных лимфоузлов. Для выполнения биопсии сигнальных лимфоузлов не обязательно иметь радиоизотопную лабораторию. Нет необходимости в проведении срочного интероперационного исследования сигнальных лимфатических узлов. При, это у первичных пациенток, у пациенток, у которых клинически изначально Н0, стадия Т1, Т2. При обнаружении метастаза в одном или двух сигнальных лимфатических узлов нет необходимости выполнения акселярной лимфодисекции. И существует группа пациентов, для которых стадирование региональных лимфатических узлов не изменит тактику лечения и прогноза. Вопрос, зачем тогда вообще выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов, либо акселярную лимфодисекцию. Зачем вообще выполнять потенциальное количество хирургические вмешательства на акселярной области, если они не улучшают показатели выживаемости пациентов. Что мы имеем сегодня? Повторюсь, то, что данная процедура у первичных пациентов с клиническим n 0 является стандартом почти всех международных организаций. Пепсия сигнальных лимфоузлов у пациентов категории клинический Н0 до и после неодиуматной химиотерапии также стандарт NCCN и стандарт нашего учреждения. У нашей страны, с нашей страны, скажем так, и биопсия сигнальных лимфоузлов у пациентов в категории N+, при приходе после неодевантной терапии N0, стандарт NCCN. Но тут надо понимать, и, и мы это пользуемся также у нас в отделении, в нашем институте, но надо понимать, что при удалении, при выполнении биопсии сигнальных лимфатических узлов После неадематной терапии из категории N плюс в 0 мы должны удалять не, не менее трех лимфатических узлов, тогда количество ложно отрицательных положительных результатов будет гораздо меньше. Что нам предстоит завтра, можем только предполагать. Стас, со вопрос, всем ли пациентам необходимо выполнять сигнальных лимфоузлов при клиническом N0, всем ли пациентам необходимо выполнять аксилярную лимфодиссекцию при... Точном исследованию у пациентов, у которых появляются, выявляют метастазы в сигнальных лимфатических узлах после неодевательной химиотерапии и нужна ли лучевая терапия на зоны регионального лимфотока при ноль. В завершение хотелось бы сказать, что вот все эти моменты будут освещены. У нас в конце марта, если ничего не изменится, в отделении, в целом в институте выйдет методичка по биопсии сигнальных узлов, в которой будут описаны все современные методики и все современные возможности для выполнения этой процедуры. Спасибо за внимание.